Ну Поймите меня, когда я отвечаю на ваши вопросы, и когда написано, что принимаю один месяц, две недели, ну то есть немного, или два месяца, и улучшения нет. И при этом идет перечень программы, где даже и близко нет ни третьего по тимуцу, то, что хоть как-то начинает восполнять иммунитет и запускать эти все функции. Нет 15 по кишечнику, нет 6 века аргона по почкам. Ну и что? А человек уже пропил, уже какую-то денежку вложил, он не получает результаты, конечно, он в печали, а в печали получаются я с ним. И начинаешь как бы человека выводить на нужный уровень. Поэтому обязательно Обязательно те, кто, ну, может быть, не составляют программы, но дают рекомендации на конкретных местах, да, в офисах, и вдруг там еще нет врача, потому что врачей уже много работает в наших офисах, обращайтесь к ним, пожалуйста. Так вот, имейте в виду, чтобы скорректировать программу вот в таком направлении. Кому-то шестерку добавить. Даже если вот минимум у человека, поговорите с ним, кому-то 15-й добавить, и обязательно 3-й, но ну, возможно 4 у кого есть какие-то аллергические процессы, либо аутоиммунные процессы, это я говорю о тимусе. То есть 4 мы рекомендуем, когда идут аллергические процессы. <coughs> так вот, как пример, тоже буквально недавнее письмо. Вам расскажу у человека в прошлом инфаркт, по-моему, даже не один и инсульт, не перед глазами письмо. Вот, и начав программу 1.21, это соединительная ткань, селен и сердце сосуды, но при этом у человека еще дополнительно проблема с легкими, аллергический бронхит. Он пользуется ингалятором. И вот я еще подзабыла, еще есть ряд проблем. А начинает всего 4 виаргона, не открыв дренажные пути. И у него буквально чуть ли не через неделю уже пошло ухудшение, больше приступы, больше отеки и так далее. Понимаете, да? То есть, может быть, именно этому человеку, у которого, ну, во-первых, в прошлом серьезные заболевания были, да, серьезный инфаркт, инсульт, значит, нужно а, прежде, может быть, 1-21 и совсем понемножечку, по чуть-чуть и в количестве капель, но важно почки, важно иммунный а, виаргон 3-й и, допустим, там сосудистый, семнадцатый. Поскольку был инсульт, тут повреждена еще и нервная ткань. Тоже важно иметь в виду. И вы знаете, вот я опять же на примере таком, да, где много и серьезной патологии, я говорю о нескольких сразу виаргонах. И не, всем это, не все сразу это воспринимают. И не все могут приобрести сразу вот какую-то цепочку виаргонов 6-8 и так далее. Но буквально вот вопрос был позавчера, и на него отвечал Михаил Сергеевич, что это важно начинать и сразу несколько виаргонов, и, и может быть и не два, и не четыре, а больше, потому что важнее что-то избыточно применить из виаргонов, из наименований, чем недостаточно. Это как раз той же самой целью, чтобы вам было комфортнее и чтобы миновать какое-то возможное обострение. Но здесь я сразу оговорюсь, что нефлоревиты вызывают обострение. Вы их не бойтесь, потому что обострение возникает в связи с тем, что накоплено очень много проблем у кого-то, да, и пройти, получить результат бывает не быстро, либо вот эти обострения возникают, когда начинается выход, но дренажные пути не срабатывают. И так же самое по давлению. Часто задают вопросы, артериальному я имею в виду. Артериальное давление высокое или на фоне флуоревитов поднялось. Если давление начало прыгать или поднялось, это как раз свидетельство того, что есть интоксикация организма. Делайте остановки на прием флуоревитов. Что это значит? Это значит, что организм не успевает идти восстановительным путем. Понимаете меня, да? Организм не успевает идти в плане восстановления. И поэтому нужно просто сделать маленький перерыв. Один, два, три дня. Это не требуется большого какого-то времени. Но вы сориентируетесь сами по своему состоянию. Сколько вам нужно остановочку сделать? Это для того, чтобы организм снова на свои какие-то ресурсы вышел Потому что флоревиты в регуляторном своем процессе все равно состояние функциональной ткани, нормализовывая, повышают, если она была запущенная и низкая. Понимаете? И в итоге вы слушаете себя, чувствуете себя. Сколько вам этот перерывчик сделать, чтобы все успокоилось, и вы дальше снова продолжаете прием флоревита. Те ситуации, еще раз, которые возникают на фоне приема флоревитов, вы рассматриваете так, что ваш организм на сегодняшний день <coughs> должен что-то вывести, либо что-то а, успокоить, отрегулировать и так далее с помощью флоревитов. И для этого все методы хороши. И там приорзые полоскания, и какие-то лекарственные препараты, и витаминные дополнительные комплексы, хотя витаминные уже... Чего тут куда искать, если у нас есть замечательнейший препарат Флорадар. Это витаминно-минеральный замечательный комплекс и имеющий важнейшее свойство клеточного питания.